Здоров народ, это Insight. Новая космическая гонка в самом начальном разгаре. Такое ощущение, что каждый выходец из Кремниевой долины в априори хочет покорить аэрокосмическую сферу. Но челлендж, как говорится, проходят, увы, не все. Раньше, еще до Маска, Безуса, Брэнсона и других баллом правили три конгломерата. Это были Боинг, Лохит Мартин и Норз Роб Первые два образовали совместную контору под названием United Lounge Alliance, сокращенно ULA. Но мы будем называть их по-нашему Юла. Лайк, like, если в детстве крутили Юлу. Два самых интересных сегодняшних предпринимателя, Илон Маск и Джефф Безос, вступили на путь покорения космоса в 2000 году. У каждого из них, безусловно, свой подход к ведению бизнеса. Но сегодня лидер – это, конечно же, Илон Маск со своей эксцентричностью и мега-открытостью. Но стоит понимать, что Джефф Безос – игрок, который любит играть в долгую. Его компания Amazon успешно пережила крах фондового рынка в 2000 году. Все это благодаря очень грамотной управленческой стратегии Безоса и, его сосредоточенности на конкретных результатах. Мало-помалу, шаг за шагом, выверенными движениями дойдем до финиша. Так мыслит Джефф Безос. Даже своим сотрудникам он постоянно напоминал, что лучше быть черепахой, а не зайцем. Илон Маск же напротив – рисковый парень, ставивший многое на кон. Тем не менее он, как и Безос, умеет мыслить глобально наперед. В 2002 году Маск вложил почти все деньги, полученные от продажи своей компании PayPal, в проекты Tesla и SpaceX план маска был в том чтобы создать небольшую дешевую ракету и выводить на орбиту чужие спутники а после этого он намеревался заключить контракт с НАСА на транспортировку грузов к мкс стать таким доставщиком пиццы для международного космического агентства spacex могла бы перевозить цистерны с водой продукты оборудование и материалы для экспериментов но быть космокурьером не было целью маска он и тогда и сейчас мечтал колонизировать красную планету а для этого ему нужен был финансовый капитал ракета-носитель Falcon 9 выполнила успешный взлет в 2010 году. Стоимость запуска составила 62 миллиона долларов, что в два раза меньше, чем у любого конкурента SpaceX. Но почему же ракеты SpaceX такие дешевые? Их точно собирали не корейцы в подвалах вашего города. Здесь все дело в многоразовости. Компания SpaceX впервые в истории космонавтики научила первые ступени ракет возвращаться на Землю и повторно использоваться. Так, стоп, не спешите дизлайкать, я знаю, что что многоразовость это не новшество, а само по себе. Инженеры SpaceX вывели многоразовые запуски на новый уровень и сократили послеполетное обслуживание. Конечно, для этого понадобилось сделать множество бумов, но результат того стоил. Как же работают многоразовые ракеты? И все просто. После разделения первая ступень включает двигатели и плавно начинает спуск на подушке из горячих газов. Свое положение ракета контролирует при помощи четырех решетчатых крылышек, когда ракета достигает высоты несколько сотен метров то выдвигаются специальные ноги и аппарат плавно садится на землю кстати маск был хитер и тестировал возврат первой ступени пока выполнял коммерческие заказы не ночью ну а все правильно это же хорошая экономия после разделения вторая ступень так и так доставляла бы груз на мкс а первая со спокойной душой могла разбиться <coughs> то есть совершить тестовое приземление но как обычно и бывает сообщество ракетостроителей ворчливо не одобряло такой подход Бальник набью. Я уже договорилась. За тобой Но у SpaceX даже есть интересный слоган ⁇ Испытай, как оно летает ⁇ что отлично отражает подход в IT-проектах, когда выпускают сырую Альфу и потом тестируют ее годами. Но что же там с Джеффом Безосом? А он по-прежнему как мог шифровал свои проекты? Точно известно, что в 2005 году Безос уже имел четкое видение суборбитального корабля, который прокатил бы трех людей на околоземную орбиту туда и обратно. Есть несколько теорий, почему Безос придерживался таинственности в отношении Blue Origin. Это и то, что долгое время Blue Origin не было центром внимания Безоса, и то, что ему просто нечего было показать, а выхваляться пустышками он не хотел. Но самое адекватное предположение, что сама идея тратить миллионы на космическую программу могла прийти не по душе инвесторам. Все, что Безос мог себе позволить, это запустить строительство собственного космопорта в Техасе. Это сейчас Amazon огромная компания, которая может легко тратить миллионы на разные стартапы. Но тогда Нулевых они были относительно крошечны. Мы с вами тут говорим про Безоса и Маска, но забываем про еще одного сверх харизматичного предпринимателя Ричард Брэнсон. Основатель Virgin Galactic сколотил состояние в 1970-80-х х годах. и Угадайте на чем? Нет, это не запрещенная химия. Он продавал музыку, подключил несколько Тв-каналов, создал музыкальный лейбл и авиакомпанию. И казалось бы, каким боком он связан с космосом, но целеустремленному человеку подвластно все. Наверное. В общем, в 2004 году Ричард Брэнсон загорелся идеей научить людей летать в космосе. Брэнсон посчитал, что если у него уже есть успешный бизнес по авиаперевозкам, то и космос уж точно будет ему по зубам. Пока Маск мог лишь мечтать о своей ракете, а Безоса вообще не парил этот вопрос, на орбиту вовсю летал частный шаттл спейсшип One. Причем этот аппарат был почти многоразовый. Я говорю почти, потому что топливный бак там все равно приходилось менять после каждого полета. В целом это был была большая проблема, пока ее не исправил Илон Маск. После полетное обслуживание занимало несколько месяцев. Тем не менее, этим шатлом очень заинтересовался Брэнсон. Он применил свою способность влиять на людей и начал работать с разработчиком шаттла Бертом Рутоном над следующей версией. В 2005 году они основали компанию The Spaceship Company и уже в течение ближайших двух лет собирались открыть туристические поездки в космос. Амбициозно, ничего не скажешь. Брэнсон даже приступил к продаже билетов по 250 тысяч долларов за штуку. Счастливыми, если можно так сказать, обладателями стали Том Хэнкс, Анджелина Джоли, Стивен Хокинг и даже Илон Маск. 15 лет назад 250 тысяч долларов было существенной суммой для Маска, но это все равно его не остановило. К сожалению, в 2007 году Шаттл так и не полетел. Вторая версия Спейши все откладывалась, и ни о каком запуске в ближайшие годы уже и речи быть не могло. А наша таинственная Blue Origin снова вылезла на свет в 2011 году, когда заключила контракт с НАСА на разработку ракетного двигателя и ракеты-носителя. Еще по случайности или хладнокровному расчету Blue Origin спасла конкурента SpaceX объединение Юла. Вместо вливания своих денег в разработку нового двигателя Юла воспользовался пользовались финансами Blue Origin. Взамен Bezos получил доступ к технологиям и опыту самого успешного американского оператора запусков. И в тот момент сформировались явные команды в этой новой космической гонке. SpaceX укрепилась в сотрудничестве с НАСА а Blue Origin с Юла. Тогда же в 2011 году произошел первый тестовый запуск ракеты New Shepard от Blue Origin. Ракета была небольшой, всего-то 15 метров в высоту. Ее назвали в честь первого американского космонавта Алана Шепарда. Поднявшись на 100 километров, это крайняя граница с космосом, ракета совершила удачную посадку. А вот второй запуск прошел плоховато. из-за и завершился аварийно. В это же время SpaceX активно запускает свои Falcon 9. 17 успешных многоразовых полетов с 10 по 15 годы. А на 18-й полет аккурат ко дню рождения Илона Маска ракета SpaceX феерично взорвалась через 2 минуты 18 секунд. И казалось бы, да что здесь такого? Да вот только это событие поставило под вопрос судьбу SpaceX и могло перевесить чашу весов в пользу Blue Origin. Дело в том, что в 2015 году SpaceX активно выбивала себе контракты. не только на гражданские, но и на военные грузы. Как вы понимаете, в военных поставках было очень много секретных и чрезвычайно дорогостоящих технологий. SpaceX опережала ЮЛА по части стоимости запуска, но ракеты конкурентов были очень надежны. К тому же ЮЛА осуществляли запуски спутников для нужд национальной безопасности с 2006 года и были по факту монополистами с кучей связей. Они использовали ракеты-носители Атлас-5, которые имели почти безупречную статистику полетов. Ну а армии в США в первую очередь была важна надежность, а лишь потом цена вопроса, так что фейл с Falcon сильно ударил по SpaceX. Ну и как же компании Илона Маска удалось выбраться из этой казалось бы патовой ситуации? Тут на руку SpaceX сыграла одна небольшая европейская страна – Украина. В ракетах Atlas 5 стояли двигатели российского производства. Когда Россия в 2014 году вторглась в Украину, то даже самые ярые защитники Юла не могли оправдывать накачку сотнями миллионов долларов российскую оборонную. Это точно. А еще масло в огонь активно подбрасывала операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл. И, кстати, судя по всему, она полный противовес Маска. Если Илон настоящий заводила и самопиарщик, то Шотвелл, вдумчивая рационалистка, помогающая в реализации дерзких идей Маска. Она выступила в Конгрессе с фразой ⁇ Готовы ли американцы и дальше покупать эти двигатели и фактически инвестировать в российский военный комплекс ⁇ И это действительно положительно повлияло на SpaceX. В течение нескольких бессонных недель они нашли и устранили проблему. Оказалось, что оторвался один из баллонов с гелием. Маск даже радостно заявил о скором восстановлении полетов, но тогда он еще не догадывался, что ждет его впереди и что Безос уже почти готов вырваться вперед. Но об этом во второй части этого ролика, который смотрите по ссылке в описании. Советую почитать книгу «Новая космическая гонка». Всем топ-комментаторам прошлого выпуска большое спасибо. Обязательно прожмякните лайк и не забывайте что космос не так далек как кажется всех благ с вами был inside пока